всем привет вы на канале как заработать в интернете в этом видео я вам хочу еще раз рассказать напомнить про инвестиционный фонд называется инвест фонд онлайн этот проект от англоязычных администраторов который переживет все все проекты в интернете которые только есть Например, такие проекты, как Сагидис, который отработал 6 месяцев, в нем можно было заработать, но он, к сожалению, уже скам. Так само вот Мультимета, который также скоро будет скамом. Мне удалось здесь вывести свои деньги, остальные деньги каким-то образом автоматически заморозились. Ну, я в этом проекте ничего не потерял, в Сагидисе я немного потерял, но в этом проекте я уверен на 100 процентов даже на миллион процентов что я не потеряю здесь свои деньги если мы откроем вот similar web мы здесь увидим вот такую вот статистику смотрите за последний месяц посещаемость на данном сайте увеличилась увеличилась получается чуть более чем в четыре раза 225 тысяч посещений было за последний месяц и смотрите какие здесь страны Индонезия Польша Германия Аргентина и Мальдивы или как там ну вот сами видите статистику здесь русскоязычных укра... украинцев нету не знаю даже почему нету наверное потому что им не платят за рекламу потому они сюда и не заходят Хотя данный проект он очень интересен. Он имеет 32 презентации на разных языках. В телеграм-канале постоянно проходят зумы на разных языках. Также в этом проекте имеется три тарифных плана. Первый тарифный план IFO Classic это минимальный депозит 25 долларов. 1,17% в день, 5 дней в неделю начисления. Второй тарифный план, куда я зашел, это стартапы. Депозит от 250 долларов, 0,97% прибыли ежедневно и начисление 7 дней в неделю. И третий тарифный план, это IFO Crypto, депозиты здесь от 100 долларов. Начисление 0,91% ежедневно. 7 дней в неделю будет начисление и быстрые платежи. По поводу платежей. Вот я только что сделал выплату. Было у меня на балансе здесь 13 долларов. Платеж пришел очень быстро. Вот он платеж. Плюс 13 долларов у меня на счету. Далее я с этого проекта вот еще раз 13 выводил. Потом 3 доллара выводил. И выводил вот 10 долларов. Все быстро приходит, все платится. И здесь минимальная выплата на Perfect Money 1 доллар. На Tron 1 доллар. Bitcoin 50. Ethereum 50. USDT TRC 20. 10 долларов. Также в этом проекте есть конкурс. Вот когда мы перейдем на главную страницу. Здесь есть видеоконкурс в котором может поучаствовать абсолютно все и заработать здесь денег. Всех кто здесь будет участвовать, вот на самом сайте все на английском расписано также вот у меня есть телеграмма за первое место здесь платят 10 тысяч долларов, вот еще за второе место тысяч, за третье тысячи, за четвертое это 1000 долларов и за пятое 500 долларов. И вот здесь написано. Все участники гарантированно получат 10 долларов. Которые будут переведены на их электронный кошелек. только они отправят видеообзор. Видеообзор нужно сделать до 17-12-2022 года. И отправить либо же на телеграмму, либо же на электронную почту. Я также вот скоро буду делать этот видеообзор. Здесь нужно минимум 3 минуты. И чтобы с лицом вот именно рассказать, чем вам нравится данная компания, почему вы сюда проинвестировали, ну и все такое. Вот условия, кто знает английский, почитайте, переведите и поучаствуйте в конкурсе. Ну, чтобы участвовать, я думаю, что нужен, чтобы у вас был активный здесь вклад. Также здесь есть вот калькулятор. Калькулятор вот здесь... Выбираете сумму и вам вот показывается, сколько вы будете зарабатывать. И здесь вот три тарифа. Чтобы здесь инвестировать, нету ничего сложного. Выбрали тариф. К примеру, вот выбрали IFO Startups. Выбрали сумму. Криптовалюту, с которой вы будете инвестировать. И нажимаете инвест. Вот давайте посмотрим все мои транзакции. Вот, минус 13 на Perfect Money, все успешно пришло. Также здесь ежедневно мне приходят тут партнерские вознаграждения. Не знаю, как они здесь рассчитываются. Ну вот, они приходят ежедневно. Вот реферал, реферал. Также вот здесь есть Payments. Вот все мои выплаты средств с данного проекта 9 долларов 8 долларов 8 10 3 доллара 13 и вот 13 все я выводил на Perfect money все платится все классно и здесь есть еще партнерская программа она здесь многоуровневая вот у меня 31 партнера два активных и и вот здесь есть всякие бонусы здесь вот все расписано 10 тысяч будет оборота 100 долларов мы получаем плюсом ну и так далее вот такой друзья проект кому он интересен все ссылки будут в описании переходите регистрируйтесь знакомьтесь с данным проектом и зарабатывайте. всем желаю больших заработков и всем пока